весом 3,5 тонны, 14 местный. 14 местный, да. Но и, возможно, больше нагрузки в будущем. Поэтому мы сейчас э, легкую трассу переводим в разряд уже тяжелый.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 Еще легче yeah, еще. да, и берельсовая, Поэтому мы тоже делаем два в одном, чтобы на одной же трассе показать, как можно подножить тоже к трассе. Там колея достаточно широко, может ехать и монорельс и берельсовое. А, Монорельсовая дорога будет двухместный модуль, а берельсовая — четырехместный, И грузоподъемность, ну, килограмм 200, 300, 400. Это как за Жигули, как «Запорожец». А, в советское время...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 Если мы дадим большую нагрузку в пять раз, то естественно здесь изгибающий момент, а тоже еще и ветровая нагрузка действует. И на опоре, на пути, и на подвижной состав. Поэтому не вместе. Просто опора сломается в этом месте, где максимально изгибающий момент будет. Потом нужно усилить вот это тело опоры. Мы это сделали уголком и соединили пластинами, И закрепить усиление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 Это э, то, что касается опор. Если взять путевую структуру, то у нас э, это труба прямоугольная стальная, причем э, очень маленькие высоты? Всего лишь 120 миллиметров. Ну вот, вот, это, это обе речь да? э, Поэтому эта высота недостаточна, чтобы держать большие нагрузки, чтобы канаты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 Который вот за, там внутри струны. Вы, может, все секреты, пространство. все секреты не раскрывайте, а, может быть? Ну, это такие секреты. Они у него писаны в монографии. И 100 вопросов, 100 ответов. Там все-то есть. Надо просто почитать. Никто же не хочет читать, ленятся. А вот не хотят просто. так. Критиковать же лучше. Легче, когда ты не знаешь, что ты критикуешь. Когда знаешь, то уже как бы вопросов для критики нет.